Всем привет, дорогие друзья, с вами Ник из и Ваня, вы на канале Трикса. Ребят, как я понимаю, это финальная часть нашего прохождения, 9 лиг тайна змеиной бухты. В прошлый раз мы остановились, как мы скатились по канату с маяка. Теперь мы должны залезть в машину к мэру и что-то найти. Надо нам в ней... Ага. Ой, да у мэра тут вообще офигенно. Веревка. Ага. Вс. Для.. А это нам надо идти в этот. А, да, сюда. Сюда, сюда, сюда. Я вспомнил. Брамиус, стой! Ты не уни... Ты... Вот сюда. Вот сюда нам нужен. Фрагмент последний. О, еще один. Цель. Все было в семени жизни. Брамиус искал яйцо, которое упало возле змеи на бухше 60 лет назад. Я должна остановить его и найти Хелен. Два последних фрагмента есть. Теперь мы должны соединить все. Все как и все как и есть. Как я понимаю, тебя сюда, сюда. Тебя сюда. Змею сюда. Просто, ребят, это сложно не сюда а тебя тебя сюда а та-та-та -да какой-нибудь пламя сюда нет не подходит вот да вот так подходит потом это куда-то нет это не сюда это вот да это вот сюда вот С левой стороны мы все собрали С правой стороны уже подсобирается что-то Нет Это не сюда, как я понимаю Это что-то вот сюда Это вот сюда куда-то, что ли Тебя сюда Тебя вот сюда Сюда Тебя вот сюда Тебя сюда-сюда Пламя Вот так Mm, ребят, что-то получается. Вот, так, огонь, пламя сюда. А, ну и тут перебыл. Оу, oh, ребят, мы можем туда пойти, но сейчас нам. Надо еще тут подразобраться, потому что нас не отпускают. Сверкающий череп. А! Ручка. В тоннель. Ага. Идем прямо. Налево. Направо. Сюда. Сюда. Сюда. Опа. Пришли. Ох, загадочка. Загадка так, загадка. Легко. Передергиваем. Ага. Теперь я могу забрать... Поднимаемся наверх. Поднимаемся на самый верх. Хелен, ты жива! You. Ты! Итак, мои любимые змеи-близнецы не смогли остановить тебя. Без ранец, я уже победил, всеми <погранична> жизнью принадлежит мне. Да в моего бога останется совсем in немного. Является на земле уничтожить все. Но сперва я хочу отведать твою плод. Видите ли, я очень давно обедал. Вы двое мне довольно под... подойдете. Лови! Нет! Что ты делаешь? Семь! Я не могу допустить, чтобы оно проросло сейчас! Семь! Это только начало. Чел, для тебя это только конец. Три, три дня спустя. О, о, о. I'm so glad to see you. This'll make one heck of an article. The town seems to be back to normal again, or at least almost normal, and the sheriff is going away for a long time. I'm just sorry about Joe and Black, I guess. They are still searching for the mayor's body. I hope he's gone for good. Ребят, мы завершили 9 улик секрет Змеиной Бухты. Ребят, спасибо, кто посмотрел полностью летсплей от первой серии до этой. Ребят... Не забываем ставить лайки, подписываться на этот канал, на котором вы сейчас смотрите летсплей. Может быть вы после этого видоса посмотрите какой-нибудь другой видеоролик, который вам понравился. Ребят, э -э не забываем ставить лайки. На всеми видосами, подписываться на канал, на канал 3 икса на котором вы сейчас это смотрите. Ребят, если вы ставите лайк, напишите коммент, почему вам видос понравился. Если вы ставите дизлайк, напишите коммент, почему он вам не понравился, и мы исправимся. Ребят, с вами был Никас Бро, Тире всем удачи и всем пока, пока, пока, пока.